С вами Султан и канал Между Стар. И сегодня со мной, мой братишка Исмехан. Привет, народ! Говорят, что школу продлили на 12-летку. Да, капец! Даже у собаки шар на лоб полезли. Да нет, это они просто увидели курс доллара. Если собаки такие... Наверное, их не хозяин чужой. Что бывает с людьми, которые вечно торопятся? Такие люди попадают в передрягу. Следующее видео про чувака, который забыл ключ в машине. Брон нашел выход из ситуации. Чувак, наверное, работает медвежатником. Ну, или угонщиком машин. Я бы ему присвоил премию Оскара. Ну, или премию медвежатника года. Ха! Следующее видео про влюбленную пару, которая катается на мотоцикле. Но назвать их счастливчиками трудно. Будьте аккуратны! И если вы видите камас, держитесь подальше, а то получите поморки. Любите прикалываться над друзьями? Мы тоже любим! Это видео яркий пример хорошей дружбы. Не столжался, наверное, треснул. Ну-ну, его, наверное, тыкво оттреснуло. Ха! С вами был Султан. С вами был Смехан. Это был канал Нажил Старт. Если вам понравилось наше видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жмите он на вот этот колокол. Всем удачи, всем пока! пока!